приобрела у вас препараты т.ф. чтобы забеременела скажите эзотерически можно еще что-то сделать представляете будто она перед ее животом под пупком находится полумесяц сияющий лунный но не белый, а скорее такой неоновый представьте будто в этом полумесяце лежит прямо настоящая кроватка или лежит очень красивая покрывальца, на котором лежит ребенок. И после чего, представьте, будто она этого ребенка прикладывает к груди. Если, если представите, и она приложит к левой груди, то будет девочка. Если во время представления приложите к правой, то будет мальчик. Не забудьте в конце запечатать ее со словами о Махумха Хохри и с представлением ваджр или крестиков.